Всем привет ребята, вы на канале Мастер Джелла, сегодня я вам поведаю недавние события в серии технологий и игр, хочу вас сразу же попросить поставить лайк и подписаться на канал, все, не буду задерживать, берите чаек, присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Эстонские журналисты в подкасте «Расслабься и играй» поделились некоторыми деталями грядущего эмбарго на продукцию Sony. Для начала, первый обзор Человека-паука появится уже 6 ноября, судя по всему вместе с другими материалами. О чем тут идет речь, правда пока еще сложно сказать. Поскольку в последующие дни, вплоть до 11 числа, еще несколько эмбарго. Предполагается, что с 6 по 11 ноября журналисты будут делиться впечатлениями от PlayStation 5 и выпускать обзоры игр стартовой линейки консоли. Это будет новый Человек-паук. Сакбой и ремейк Демон Souls. Вместе с этим в сеть появились первые скриншоты нового Человека-паука для PlayStation 4. Правда, они не самого высокого качества. PlayStation 5 появится в продаже 12 ноября в США, Канаде, Японии и Азии, тогда как релиз в остальных странах состоится лишь 19 числа. В сети были опубликованы слова генерального директора CD Project, адресованные инвесторам. В них было и про Кранчи, и про команду, и про перенос Киберпанк 277. После того, как некоторые СМИ начали открыто критиковать эти заявления, Адам отправил сотрудникам Польской студии письмо, в котором извинился перед сотрудниками за свои слова. Вот что он сказал. Друзья, я хотел бы извиниться от всего сердца перед всеми вами за слова сказанные мной во время созвона с инвесторами. Я не хотел комментировать кранчи, но все же сделал это, и сделал это в самых унизительных и неправильных формулировках. Только сейчас я понимаю истинную значимость сказанных слов. Мне нечего сказать свое оправдание, я горжусь и всегда гордился тем, что вы делаете каждый день. Вряд ли разработчики, которые узнали о переносе одновременно с игроками и журналистами, сильно довольны сложившейся ситуацией. Напомню, что релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 10 декабря на ПК, PS4, Xbox One та Xbox Series и PlayStation 5 сразу же по обратной совместимости. Позже появится полноценная Next Gen версия. Новый Xbox поставляется в небольшой коробке в фирменных черно-зеленых тонах. На лицевой стороне коробки размещен мастер chip и слоган Power Your Dreams. По бокам имеется информация о характеристиках системы. Там же можно посмотреть что же у Series X находится внутри корпуса. В коробке имеется сама контроль, завернутая в черную обертку. Руководство по первому включению, геймпад с батарейками типа AA и еще один мануал, кабель HDMI и стандартный кабель питания. Если вздумаете прикупить контроллеру фирменный аккумулятор, знайте в комплекте нет кабеля для зарядки. Это не должно быть особой проблемой, так как геймпад имеет порт USB Type-C. А такой кабель есть почти в каждом доме. Дизайн нового Xbox это строгость и минимализм. Башня должна отлично вписаться в большинство современных интерьеров. Приставка довольно компактная. Корпус выполнен из пластика. Пыль и отпечатки будут к сожалению собираться на ура. Сборка качественная, ничего не скрипит, пластик не прогибается. Спереди есть оптический привод 4 k Blu-ray. Над ним кнопка выброса диска. А еще выше кнопка старта системы. В правом нижнем углу поместили порт USB 3.0 и кнопку синхронизации с геймпадом, такая же имеется и на самом контроллере. Сверху немного утопленная решетка, через которую кулер выдувает горячий воздух, а снизу еще одна решетка и несъемная прорезная подставка. Новый Xbox можно поставить также и горизонтально, для этого есть 4 ножки, однако выглядит в таком положении он будет не особенно эстетично. На задней панели имеется еще одна решетка для охлаждения, разъем для внешнего SSD, еще два USB, сетевой LAN и вход для питания. Есть там и HDMI, теперь версии 2.1 с поддержкой Dynamic HDR, разрешение 8 k с частотой 60 fps и 4 k с частотой 120 fps На первый взгляд может показаться, что в новом геймпаде никаких отличий от предыдущей модели нет, но это вовсе не так. Из нового поменяли крестовину, она теперь вписана в круглое основание, чем-то похожие на Xbox Elite контроллер. Курки текстурированы, чтобы пальцы меньше скользили. В центре геймпада появилась кнопка Share. С помощью нее можно сделать скриншот или запустить запись видео. Геймпад по-прежнему с Bluetooth. Его можно без провода подключить к компьютеру или планшету Форт с телефоном. Ford сменились микро USB на более современный USB Type-C. Снизу расположили радио Microsoft и классический 3,5-джек для гарнитуры. Еще Microsoft отметили, что новый контроллер стал гораздо отзывчивее реагировать на нажатие. При желании пользователь может подключить к новому Xbox геймпад от Xbox One. Последние несколько месяцев в сети активно обсуждали принадлежность графических процессоров PS5 и Xbox Series к RDNA2. Многие утверждали, что у консоли Sony неполноценная новая архитектура AMD. Похоже, так и есть. Microsoft после презентации первой видеокарты Radeon на базе RDNA 2 выпустили материал о том, что Xbox Series стала единственной консолью следующего поколения с полной интеграцией новой архитектуры. Как минимум новые Xbox будут поддерживать DirectX Ray Tracing, Mesh Shaders, Simple Feedback и Wirable Raid Shading, но самым интересным стало объявление о поддержке Xbox Series аналога DLSS. Эта технология позволяет увеличить производительность и уровень графики благодаря использованию искусственного интеллекта. Что конкретно из RDNA 2 не поддерживает PlayStation 5 на аппаратном уровне, неизвестно. Однако вряд ли стоит удивляться, что консоль Sony не использует особенности DX12 Ultimate, вроде тоже DRTX Ray Tracing. Ведь у компании собственный API для этих возможностей. Мы до сих пор не увидели сравнения игр для PlayStation 5 и Xbox Series X. Мы до сих пор не увидели сравнение игр для PlayStation 5 и Xbox Series X. Однако скоро это уже должно произойти. На следующей неделе будет два больших эмбарго. 5 ноября выйдут обзоры Xbox, а на следующий день PlayStation 5. Возможно, там и появятся первые тесты. Напиши в комментариях, что ты думаешь по поводу того, что Microsoft так и не перевели свои геймпады на аккумуляторы. По крайней мере, для меня это неудобно, и мне придется докупать его отдельно. На этом у меня все. С вами был Владислав. Если ты узнал что-то новое, то поставь лайк, подпишись на канал. До следующих новостей.